Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Рубрика «Вопрос-ответ. Путь к Богу». В данных передачах мы постараемся ответить на наиболее распространенные вопросы, которые возникают у людей, только что пришедших в храм, или еще только собирающихся прийти в храм. И сегодня мне хотелось бы ответить на вопрос, который задают довольно часто. Для чего ходить в храм? Разве недостаточно веры в душе? Для начала, так как мы православные христиане, мы должны с вами всегда ориентироваться на жизнь нашего Спасителя. Если мы внимательно почитаем Евангелие, то увидим, что спаситель во время своего земного служения очень часто бывал в Иерусалимском храме. Он там учил, часто его посещал. И вы все, конечно, помните такой эпизод, когда он выгонял торговцев из храма. То есть пресек торговлю храмом, так как храм это место святое. Таким образом, мы видим, что Господь благоговейно относился к храму. И, соответственно, все православные христиане вслед за Спасителем тоже благоговейно относятся к храму. Потому что в храме, во время общественного богослужения, христиане предстают перед Богом не как отдельные личности, а как народ Божий, как церковная семья. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи». Можем мы прочитать в послании к евреям, 10 главе 25 стиха. Таким образом, мы, конечно же, можем молиться дома и должны совершать утренние правила, вечерние, а также в течение дня. Мы все помним, как духовные отцы советуют говорить «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным, да? Или грешного». То есть в течение дня мы читаем Иисусову молитву, но мы должны понимать, что церковная молитва, именно молитва соборная, это намного сильнее и выше. Потом в храме можно получить духовное наставление, проповедь и личное общение со священником. Понять, как Слово Божие можно воплощать в жизнь в современных условиях. То есть именно в храме мы получаем те знания, как правильно понимать Святое Писание, как правильно верить в Бога. Потому что нужно не просто верить в Бога, а и правильно выражать эту веру. И именно в храме, если не говорить про некоторые исключения, совершаются святые таинства. Некоторые из них совершаются один раз в жизни, например, крещение или миропомазание а другие, напротив, являются регулярными в опыте христиан. Это исповедь и причастие. Можно утверждать, что верующий в глубине своей души человек на самом деле страдает от маловерия. Ведь все то глубинное, настоящее, серьезное в душе человека всегда имеет внешнее выражение в словах и действиях, например, уважение, привязанность, любовь. Святой Феофан Затворник говорил о том, что внешнее бывает без внутреннего, но внутреннее всегда должно как-то выражаться во внешнем. То есть просто верить – это, в общем-то, не верить вообще. Церковный человек в этом смысле имеет сильную веру. В чем он уверен? Он верит, что его жизнь ущербна без живого участия Божьей благодати, что Бога невозможно вынести за скобки своей жизни. Уверен, что Бог слышит его каждый раз, когда он обращается к нему в молитве. Что это не крик в пустые небеса. Эта уверенность обращается в навык. Церковный человек регулярно молится. Его обращение к Богу – это не просто «Господи, помоги». Церковному человеку есть что сказать своему Господу. Он умеет благодарить, ходатайствовать за близких, каяться в своих ошибках, а порой даже без слов переживать свое предстояние перед Ним. А если он уверен в том, что в своем жизненном пути он сильно заблудился, то ему необходимо многому учиться, многое в своей жизни менять. Ему мало собственных фантазий относительно Бога и его воли. Он отвергает не церковные суеверия, не внимает басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Он пытается услышать голос Господа, читая Евангелие, а также обращается за советом к духовнику. Ему важен опыт церковных людей. Христос для него не молчаливая фигура на иконе, а учитель жизни. Для людей церкви Бог – врач, а святые таинства – лекарства для достижения бессмертия. Во время исповеди церковный человек примиряется с Богом. Он верит не только в то, что Бог его простил, но уверен, что лично слышит его решение через молитву священника. Его Бог – не абстрактная идея а Господь, действующий в церкви. Созерцая икону преподобного Андрея Рублева, Святая Троица, церковный человек понимает, что Бог его лично зовет на святую трапезу и приглашает принять святую чашу. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Едущий меня жить будет мною». Вот какой опыт единения со Христом переживает церковный человек. И происходит это в любом православном храме. Вершиной религиозной жизни христианина именно является вечеря трапеза со Христом, причащение на литургии. И, конечно же, Бог не может жить в душе без какого-то усилия и стремления человека быть с Богом. Так давайте, братья и сестры, по возможности будем хранить веру православную, посещая храм, причищаясь его святых христовых тайн и быть членом божественной небесной семьи. Храни вас всех Господь. Посещайте храм. Всего вам доброго.